мототек представляет новинку 2014 года это мотоцикл геон модель аэро то есть это комплектация немножко другая чем от предыдущих моделей то есть 2013 года в этом году не изменили в принципе форму и дизайн мотоцикла то есть все осталось прежним единственное изменения тронули двигатель то есть сейчас это двигатель 200 кубических сантиметров Двигатель воздушно-масляного охлаждения. Немного изменилось расположение радиатора. То есть он теперь немного сдвинут на бок. А так комплектация обозначает 2В, то что мотор двухклапанный. Уже нет масляного фильтра. Зато есть уже вот такой кикстартер. То есть на случай того, что там надо завести его без аккумулятора, либо еще чего-то. В двигателе порядка 16 лошадиных сил. Ну, это вполне хватает для обычной городской езды. Спереди установлена вилка перевернутого типа. И вот такой вот очень эффективный дисковый тормоз с четырехпоршневым суппортом. Сразу обратите внимание, есть... Регулировка тормозной ручки, то есть тут есть четыре положения по ее расстоянию от, от руля. Сзади установлено два амортизатора. Амортизаторы газомасляные. То есть, ну, опять же, как мы знаем, что для города самая оптимальная подвеска это на двух амортизаторах. Амортизатор он регулируется по скорости. То есть по жесткости за счет преднатяга пружины. И, как видите, он состоит из двух пружин. То есть одна работает на более глубоких ямах, другая отрабатывает более мелкие ямы. Установлено 130-е колесо. То есть рисунок универсальный. По поводу его посадки, это удобный двухместный мотоцикл. То есть здесь центр тяжести низкий, его удобно будет держать на дороге и достаточно большое место для заднего пассажира. То есть есть удобные ручки, обычные ножки, которые используются практически во всех мотоциклах. По поводу посадки руки находятся широко, то есть на расстоянии плечей. Ну и руль можно регулировать, как на всех мотоциклах, по углу наклона водителя. Классная приборная панель. В основной основной экран это тахометр дополнительно это будет спидометр указатель передачи то есть будет время показывать пробег уровень топлива указатель нейтральной передачи повороты и по поводу сразу же по поводу освещения То есть установлена обалденная фара она большая она классно светит ночью и она очень интересно выглядит. Она раздельная. То есть есть две лампы. Снизу светит дальний свет, сверху светит ближний. Вот такие габариты. Классные поворотники большие. Их будет классно видно в дневное время суток. Ну и по поводу заднего стоп-сигнала. Он диодный. То есть дизайн мотоцикля интересный. Дизайнер, который проектировал этот мотоцикл, это Бенели. То есть итальянский. Тот, который человек, который делает много интересных вещей. Ну и сам по себе мотоцикл по качеству достаточно качественный для наших дорог и для нашей техники, которая сейчас выпускается. Двигатель по своим звуковым качествам никак не изменился, то есть выхлоп тот же, двигатель работает четко, стабильно мотоцикл классно держит дорогу. У него классный центр тяжести и, соответственно, его очень удобно держать. Своим ростом и своим весом, то есть очень удобный мотоцикл. И он компактный, спитый, то есть никаких лишних шумов. Классный отсыпчивый, отсыпчивый мотор, несмотря на то, что комплектация двухклапанная. И, в принципе, этого двигателя вполне хватает к этому мотоциклу.